мой дом встраивал, я его отстраивал для детей достраивал Драю добила до да беда залетная мина перелетная знать была голодная в гости к нам зашла знать была голодная Гости к нам зашла, что судьбой с злой рукой порована А ведь хватало поровну хлеба и вина, да недолго мед в уста, посох да с ума пуста, Обобрала дочиста мачеха война. Обобрала дочество Мачеха война Спать ложусь В траншеи я И ношу на шее я Не для украшения Крестик завтра в бой Снятся мне Ребятушки Руки моей матушки Печка Да оладушки А не гранов вой Печка да ладушки, а неградов вой. Каплей камень точится, все когда-то кончится. В небе расхохочется мира благодать. Заблестит медалями, да погоста далями. Это и вот детали мне век бы не видать. Это и вот детали мне век бы не видать. А когда за главную отпоют за здравную, За победу славную все певцы страны, Не забудь и не прости, сколько совесть не проси, Потому что совести нету у войны. Потому что совести нету у войны.